Далее программа имеет возможность создания, разработки самого перекрестка как бы на эскизе и с помощью табличного определения перекрестка, то есть там просто банально забить количество подходов, количество полос, направление движения, значит, на подходе. Ну, значит, эскиз представляет собой, вот вы видите, да, на экране, схематичное отображение самого объекта, значит, сейчас я подгружу подложку, значит, здесь подгружается подложка, она может быть в масштабе даже сказал бы необходимо чтобы она была в масштабе собственно сохраняя масштаб мы можем с точностью ну с какой-то вот конечно погрешностью погрешность будет всегда значит определить так называемые дкт то есть дальние конфликтные точки ну, вообще все, все возможные конфликтные точки которые у нас будут на рассматриваемом объекте Значит, создавая значит, все вот эти вот оси, полосы, соединительные полосы, мы назначаем им сигнальные группы и в последующем результатом вот этой вот разработки является выгрузка, последующая выгрузка всех вот примененных здесь значений на последующие этапы разработки. А что делает как бы, ну, проще работу с программой, что не надо в дальнейшем там, создавать сигнальные группы. В общем, дополнительные какие-то действия выполнять не нужно. А, как я говорил ранее, да, есть возможность такого, скажем так, абстрактного представления перекрестка разработки, да, что есть возможность просто обозначить количество полос на подходе к перекрестку на выходе, определить, какая полоса является там, для прямого движения, для правоповоротного, значит, И можем создать пешеходное движение, да, может ну, обозначить где-то определенном месте. Здесь два варианта, либо эскиз, либо таблица. Проще, конечно, пользоваться эскизом, потому как э, все данные, которые мы делаем в эскизе, потом в дальнейшем переходят на следующие этапы разработки.